И по кромке ледника шел как по канату Рва тело на куски скальные клыки Разглядеть старался мир В прорезь автомата И Аллаха самого цапал за грудки Столетия отмерял тропами овечьими Ты в обойму загонял сразу тридцать судьб в умных книгах назовут буднями разведчика Этот пройденный тобой невозможный путь в умных книгах назовут буднями разведчика Этот пройденный тобой невозможный путь Била зарыка полными, И в желтушечном бреду материл весь свет, И накатывала грусть ласковыми волнами, когда с почтой получал тоненький конверт. И накатывала грусть дом ласковыми волнами, когда с получал тоненький конверт